Насколько вероятно глобальное падение фондового рынка в перспективе 6, 12, 24 месяцев? Все ли акции, кроме золотодобытчиков, упадут при наступлении глобального кризиса? Если да, то на сколько процентов от текущего уровня диапазон? <музыка> Михаил, не знаю. Ну, то есть, понимаю, что хрустальный шар – это неблагодарное занятие, но если убрать жесткие временные рамские, то коллапс неизбежен. И какие уровни падения, если смотреть на Америку времен Великой депрессии, иными словами, стоит ли, например, ждать Газпром по одному доллару. Больше такой вопрос спекулятивный, и люди, которые давно в клубе, как минимум там 3-6 месяцев, они такие вопросы не задают, да? потому что у нас задача не стоит э, прогнозировать, а что будет завтра. То есть, э, по-прежнему объем кредитов в мировой экономике очень большой, сама экономика замедляется, будем ли падать, да будем, да, как долго будем падать и насколько можем упасть, никто сказать не может, но падение там от текущих значений в пределах там 50 процентов. По индексам оно вполне возможно, даже 60%. Если индексы падают на 50-60%, мы в любом случае видим компании, которые упадут и уже никогда не восстановятся, особенно эта компания с высоким уровнем долга, компанию, у которой бизнес-модель была завязана на Leverage, да, то есть бизнес-модели с использованием заемного капитала. Эти компании упадут и не вырастут, будут компании хорошие, которые тоже упадут сильно вместе со всеми рынками и их просто спасут. И здесь важно иметь возможность купить такие компании и найти такие компании. И будут компании, которые на самом деле хорошие качественные компании, которые упадут вместе со всем рынком, потому что когда рынок падает, начинаются проблемы с ликвидностью. Когда рынки падают, то в этом случае падают все. И хорошие качественные компании падают не потому, что они плохие или у них какие-то проблемы могут быть, а они падают из-за риска дефолта банков, раз они падают из-за того, что наступают маржин колы, брокеры требуют предоставить дополнительное обеспечение, и в этом случае продается все, абсолютно все, да, то есть мы это уже наблюдали, как в марте месяце у нас падало золото, казалось бы, да? почему падает золото, когда оно является защитной гавней? А золото падало, потому что начались проблемы с ликвидностью. Начинаются маршинкалы, и продаешь все. И в том числе золото, чтобы покрыть эти требования. Поэтому вот э, ждать Газпром по одному доллару, ну опять это пальцем в небо. Да? То есть правильно заметили, что и хрустального шара мы не имеем. И гадать на кофейной гуще тоже неправильно. Поступаем по ситуации.